Оправки тип 2180 предназначены для установки дисковых фрез в шпинделе станков. Для установки шпиндель станка эти оправки имеют конус морзе от 2 до 4 с резьбовым отверстием по оси. Исполнение AE по ГОСТу и DIN. С другой стороны оправка имеет цилиндрическую часть с пазом по всей рабочей длине и осевой шпонкой по ГОСТу. Эта часть служит для установки и крепления цилиндрических фрез и различается диаметром, соответствующим диаметру посадочного отверстия самих фрез. Поверх надеваются промежуточные кольца тип 2280 по ГОСТу. Ими оправка полностью укомплектована изначально. Крепление производится затяжной гайкой тип 2260 по ГОСТу. Кольца имеют различную ширину. Путем их подбора и расстановки фреза размещается в требуемом месте. Применение этих оправок позволяет значительно расширить возможности ваших станков.